Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео поговорим о том, как научилась петь Вера Брежнева, с чего начинался ее творческий путь, были ли у нее вокальные данные или нет, и как она смогла достичь результата, который имеет сейчас. Если вам интересно, смотрите это видео до конца. И также в конце видео вас ждет конкурс с хорошими призами, поэтому обязательно, досмотрите до конца примите участие в конкурсе и сейчас начинаем обсуждать вокал веры брежневой вера брежнева не отличается сильными вокальными данными и как правило выступает под фонограмму ее очень жестко хейтят в интернете за ее вокал или, точнее, его отсутствие по мнению зрителей. Но давайте посмотрим, с чего начинала Вера Брежнева, были ли у нее вокальные данные, музыкальные данные и чего она смогла достичь в результате занятий с педагогом. В ноябре 2002 года Веру пригласили на кастинг в группу Виагры. Константин Меладзе не мог оторвать глаз от девушки, и, конечно же, она попала в состав группы. И уже буквально через два месяца она предстала перед широкой аудиторией и стала выступать вместе с группой. Вот что нам известно о кастинге и о том, с какими вокальными данными Вера Брежнева пришла в группу Viagra. Мы взяли ее в группу, она, собственно говоря, не умела ни танцевать, ни петь. Мы жмем до, она поет неизвестно какие ноты, жмем ре, она тоже не попадает. Если ей давали там какую-то фразу спеть, то большим было успехом. Судя по всему, Вера совершенно не попадала в ноты и вокальных данных у нее не было от слова «совсем». Но уже, как мы видим, за два месяца она стала выступать вместе с группой. Видимо, даже уже в те времена были такие умельцы, которые могли научить попадать в ноты аж за два месяца. В течение четырех лет Вера Брежнева является участницей группы «Виагра». И даже если когда-то они выступали живьем, не думаю, что мы могли бы отчетливо услышать голос певицы. Скорее всего, ее взяли в коллектив из-за внешности, и в большей степени она там танцевала, создавала настроение, чем непосредственно пела. А в 2007 году Вера Брежнева начинает сольную карьеру, здесь уже прятаться не за кого, но, конечно же, есть фонограмма, есть бэк-вокал, который может петь основную партию, никто не разберет, что и как на самом деле. Чудеса звукорежиссуры, конечно же, могут спасти ситуацию. А между тем, свой главный хит «Любовь спасет мир» Вера выпускает лишь в 2010 году. Году. Все три года она работает исключительно в разговорном жанре, телеведущий, принимает участие в передаче ⁇ Ледниковый период 2 ⁇ снимается в кино, но не поет. В 2011 году мы впервые слышим, как Вера Брежнева поет вживую. Действительно вживую. Это единственная запись в интернете, по которой я могу сказать, что здесь 100% живой звук. Певица исполняет свой хит. «Реальная жизнь» в эфире передачи «Красная звезда» в декабрьском выпуске 2011 года. Пожалуй, только в этом проекте звезды действительно пели вживую, но, как и все хорошее, он достаточно быстро завершил свою работу, и сейчас даже с трудом можно найти записи тех лет. Давайте посмотрим и послушаем небольшой фрагмент того выступления. Одинаково. Ты, моя девочка, Итак, так как мы видим, Вера спела не лучшим образом, очевидно слышны проблемы с интонированием. И в инфобоксе я оставлю все ссылочки на полные видео, которые я использую в своем видео, поэтому вы сможете перейти и посмотреть это выступление. Полностью. Я думаю, в эти годы Вера Брежнева активно занимается вокалом с педагогами. Известно, что она посещала мастер-класс голливудского вокального тренера Сет Рикса, который проходил в Киеве. Хочу сказать для тех, кто не знает, что Сет Рикс... Являлся педагогом таких именитых артистов, как Майкл Джексон, Селин Дион, Мадонна. И на этом мастер-классе Вера Брежнева знакомится с ученицей, русскоговорящей единственной ученицей Сет Рикса Виктории Беловой. И уже в Москве продолжает с ней занятия на регулярной основе. Вот что Вера Брежнева сама говорит об этих уроках. Могу сказать, что за год мы сделали конечно, колоссальную работу. И это зависело от усилий Виктории и желания меня учить. И, конечно же, от моего личного желания расти и развиваться. И самое главное, наверное, то, что мы получаем вместе удовольствие от наших уроков. И благодаря этому желание учиться и развиваться только растет эти занятия не проходят даром вера начинает попадать в ноты и это уже большое достижение которое смогут оценить только те люди, у которых есть также проблемы со слухами, они понимают, насколько это тяжело, какой это кропотливый труд, ну, либо профессионалы, музыканты, педагоги по вокалу, которые также не понаслышке знают, что такое работать над музыкальным слухом и интонированием. Но только в 2016 году Вера Брежнева вновь решается спеть живьем в студии Авторадио и сразу же презентует акустическую версию песни девочка моя. Соответственно, Вера поет, ей аккомпанирует гитарист и все, больше ничего. И здесь слышно, насколько сильно Вера Брежнева продвинулась вперед, она стала попадать в ноты, значительно поработала над своим голосом. Хотя, конечно же, можно сказать, что это был пререкорд. Или она пела под дабл трек, что очень сложно сделать, конечно же, в акустической версии. Либо опять это была какая-то фонограмма, но поет она достаточно хорошо. Давайте вместе послушаем. И обратите ваше внимание, насколько непросто дается это выступление артистки, она максимально сконцентрирована, закрывает глаза. И когда артисты закрывают глаза, это помогает им действительно сконцентрироваться на нотах, на своем голосе. Поэтому видно, как Вера работает над собой. А уже в феврале 2018 года состоялся целый лайв-концерт Веры Брежневой в студии «Авторадио». И здесь она чувствует себя гораздо свободнее, энергичнее и эмоциональнее. Но позади две бэк-вокалистки, и непонятно, если честно, кто же поет основную партию, вера или бэк-вокал. Особенно вот в этом кусочке. Посмотрите сами. Несмотря на значительные успехи, Вера продолжает работать над собой и своим голосом и проходит тренинг Марии Струвы, 4 тренинг по голосу и дает восторженный отзыв о нем. Познакомилась с чьим-то голосом, который вдруг почему-то длился из меня. И это было приятное знакомство неожиданно, потому что такого красивого голоса я еще не слышала рядом и с собой. На этом певица решила не останавливаться. И в разгар самоизоляции она достаточно спокойно и уверенно поет в домашней студии под аккомпанемент мужа Константина Меладзе. Записывает свои песнопения на камеру и выкладывает в социальные сети Получая восторженные отзывы поклонников. Слышим явный прогресс. Занятия вокалом не прошли даром. Но на выступлениях, особенно на больших концертах, Вера все же поет под фонограмму. Пока что ей сложно удерживать концентрацию и выдержать большой концерт, спеть его живьем. И вот доказательство. Вера Брежнева падает на концерте, а фонограмма продолжает звучать. Ну что же, пришло время подводить итоги и дать короткое резюме по данному видео. На старте Вера Брежнева не обладала вокальными данными ни голосом, ни слухом. Ей потребовалось 9 лет активных занятий вокалом с педагогами, прежде чем она смогла спеть вживую в студии Авторадио. Она много работает над собой, занимается с разными педагогами, и, видимо, это бесконечный процесс. На концертах в основном выступает под фонограмму, но в то же время достаточно уверенно может спеть вживую свои песни в домашней студии и очень активно пользуется услугами бэк-вокалисток. На примере Веры Брежневой мы видим, что человек, не обладающий выдающимися музыкальными способностями, может добиться достаточно хорошего результата в вокале и, более того, построить успешную музыкальную карьеру. Поэтому, если у вас есть цель и мечта, идите к ней, но учтите, что это достаточно долгий путь, и вам потребуется не один год упорной работы над собой, чтобы достичь хороших результатов. Вера Брежнева никогда не позиционировала себя как сильную вокалистку с мощным голосом и никогда не замахивалась на сложный репертуар из серии песен Полины Гагариной, но свои песни она исполняет достаточно хорошо. Если сделать очень короткий разбор вокала Веры Брежневой, то мы обнаружим, что она использует один, два, но ну, максимум три вокальных приема, украшения практически отсутствуют, высокие ноты в песнях отсутствует, но тем не менее поет она действительно достаточно душевно, обладает потрясающей внешностью для своих лет и энергетикой, которую она отдает в зал на своих выступлениях. Я надеюсь, что это видео вдохновит вас на активную работу над собой, своим голосом и развитием своих музыкальных способностей. А сейчас более подробно я расскажу о конкурсе. Вам необходимо для участия в нем поставить лайк like этому видео и написать в комментариях, чей вокальный путь вы хотели бы проследить так же, как мы сегодня это сделали с Верой Брежневой. Конкурс будет считаться проведенным, если на видео будет 100 лайков и, соответственно, 100 комментариев. Пожалуйста, в одном комментарии вы можете написать нескольких артистов, это могут быть зарубежные артисты или российские, украинские... Пожалуйста, здесь нет никаких ограничений, но пишите все в одном комментарии. При таких условиях конкурс будет считаться состоявшимся, и мы выберем победителя, которому в подарок от меня достанется доступ на месяц к одному из моих видеокурсов абсолютно бесплатно, на ваш выбор. И Результаты конкурса я объявлю на ближайшем прямом эфире. Информация, когда и во сколько он состоится, появится у меня в соцсетях, поэтому следите, присоединяйтесь, участвуйте в конкурсе, и я каждому из вас желаю успеха. И всегда будьте в голосе. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Если вам нравится такой формат видео, конечно же, поставьте мне лайк и напишите в комментарии ваше мнение по тому, как улучшить такие